Устал я песни петь И ждать день от дня Опять всю ночь гудеть И набирать тебя Твой образ глаз Передо мной стоит Ты продолжаешь жить Я продолжаю петь Опять и больше В подвести Проклинаю жизнь, нас не вернуть уже Я так хочу забыть, но душа просится. Тебя нельзя любить, но сердцу хочется и из черного мерина бабками повела, Продалась уверенно, глазом не поверил Душу свою продала, а улетая падала Ночу о любви твердила и ночами плакала Я поняла, она крялась под луной, я не предам Я часто Уболили, что пой за тобой бегал по пятам. Забыла, все ушла. Оставив на душе туман. А ты меня забыла, было, было, было, было. Давай оставим в прошлом то, что между нами было. Пойду вновь по парам, а ты пойдешь по рукам. Скажи, зачем такая мне гулящая мадам? Ай-ай, ай, ты этот яд. Убегаемая малая. Яд. Забуду то, что было, в прошлое откину вдаль. Убегай, моя малая. Слышишь, прошу, убегай. Не петь, и ждать день ото дня опять всю ночь гудить, и набирать тебя. твою броска глаз Передо мной стоит, ты продолжаешь жить, и продолжаю петь. Подшибе подвести, подвести на шосе. Я проклиную жизнь нас не вернуть уже Я так хочу забыть, но душа просится, тебя нельзя любить, но сердцу хочется и из черного. Речу любви твердила и ночами плакала Я помню, она крялась под луной, я не предам Я часто вспоминаю тебя, детка пьяный Был что лишь тобой, за тобой бегал по пятам Забыла, всё ушла, оставив на душе туман А ты меня забыла, было, было, было, было, было. Давай оставим в прошлом то, что между нами было Пойду вновь по барам, а ты пойдешь по рукам Скажи, зачем такая мне гулящая, мадам? ай ай, ай, дырявит этот яд, убегай, моя малая Любви твоей не рад Позабуду то, что было в прошлое, откину вдаль Убегай, моя малая, слышишь, про